Ян МакКей. Часто задаваемые вопросы анархизма. Введение. Пролетарии мира, идите вглубь к себе, и там ищите и творите правду. Больше вы ее нигде не найдете. Петр Аршинов. История Махновского движения. Добро пожаловать в наш FAQ по анархизму. Этот FAQ был написан анархистами из разных стран в попытке представить анархические идеи и теорию тем, кто заинтересован в них. Это кооперативная работа, сделанная виртуальной рабочей группой, и она существует, чтобы предоставить полезный организующий инструмент для анархистов в интернете, и мы надеемся, в реальном мире. Она желает представить аргументы, почему вам следует быть анархистами, и также опровергнуть распространенные аргументы против анархизма и предложить решения для социальных проблем, которые стоят перед нами. Анархические идеи так противоречат здравому смыслу. Такому как... Конечно, нам нужно государство и капитализм, поэтому мы должны показать, почему анархисты думают так, как мы. В отличие от многих политических теорий, анархизм отвергает легкомысленные ответы и вместо этого основывает свои идеи и идеалы в глубоком анализе общества и человечества. Для того, чтобы сделать анархизм и справедливость читателя, мы рассказали вкратце о наших аргументах, насколько это возможно, без их упрощения. Мы знаем, что это большой документ, и может шокировать обычного наблюдателя, но его размер нельзя уменьшить. Читатели могут посчитать наше частое использование цитат, как пример удобной вещи для тех, кто имеет трудности думать за себя. Дело не в этом, конечно. Мы включили обширные цитаты многих анархистов по трем причинам. Во-первых, чтобы показать, что мы не придумываем утверждения о том, что думали или аргументировали определенные анархисты. Во-вторых, и это самое важное, это позволяет нам связать прошлые голоса анархизма с его нынешними сторонниками. И в-третьих, цитаты используются, чтобы передать идеи в краткой форме, а не как обращение к авторитету. В дополнение, многие цитаты используются, чтобы позволить читателям исследовать идеи тех, кто цитируется, и суммировать факты, и таким образом занимать меньше места. Например, цитата Ноама Хомского про развитие капитализма под протекцией государства обеспечивает что мы основываем наши аргументы на фактах, без предоставления всех доказательств и отсылок, которые использует Хомский. Похожим образом, мы цитируем экспертов в определенных областях, таких как экономика, например, чтобы поддержать и усилить наш анализ и утверждения. Мы также должны рассказать об истории этого FAQ. Это началось в 1995 году, когда группа анархистов собралась вместе, чтобы написать FAQ, опровергающие притязание некоторых либертарианских капиталистов на то, что они являются анархистами. Те, кто участвовал в этом проекте, потратили много часов, опровергая аргументы этих людей, что капитализм и анархизм могут быть совместимы. В конце концов, группа интернет-активистов решила, что лучше всего было бы написать FAQ, объясняющий, почему анархизм ненавидит капитализм, и почему анархо-капиталисты это не анархисты. Однако после предложения Майка Хубина, который ведет страницу «Критика либертарианства», было решено, что FAQ, поддерживающий анархизм, будет лучшей идеей, чем анти-анархо-капиталистический FAQ. Так появился анархический FAQ. Он все еще несет некоторые признаки его предыдущей истории. Например, он дает людям подобным Айн Рэнд, Мюррея Ротбарду и так далее. Слишком много места за пределами раздела F, они на самом деле не так важны. Однако, так как они представляют экстремальные примеры ежедневной капиталистической идеологии и предположений, они имеют свою пользу. Они ясно показывают авторитарные последствия капиталистической идеологии, которые его более умеренные сторонники пытаются спрятать или минимизировать. Мы думаем, что мы создали полезный онлайн-ресурс для анархистов и других антикапиталистов. Возможно, в свете этого мы должны посвятить этот анархический FAQ многим интернетным либертарианским капиталистам, которые из-за своих глупых аргументов вдохновили нас начать эту работу. Это даст им слишком много славы. Вне интернета они не имеют значения, в интернете они просто раздражают. Как вы можете догадаться, разделы F и G содержат большую часть этого раннего антилибертарианского FAQ и включены только для того, чтобы опровергнуть утверждение, что анархист может быть сторонником капитализма, что относительно распространено в интернете. В реальном мире этого не требуется, так как почти все анархисты думают, что анархокапитализм это оксюморон, и что его сторонники не являются частью анархического движения. Так, появившись по очень специальной причине, этот FAQ расширился в нечто большее, что мы вначале представляли. Он стал общим кратким рассказом об анархизме, его идеях и истории. Потому что анархизм признает, что не существует легких ответов и что свобода должна быть основана на индивидуальной ответственности, FAQ довольно глубокий. Так как он также бросает вызов многим предположениям, мы должны были рассказать о многих темах. Мы также признаем, что некоторые из часто задаваемых вопросов, которые мы включили, более часто задаются, чем другие. Это происходит из-за того, что нам нужно было включить релевантные аргументы и факты, которые в другом случае не были бы включены. Мы уверены, что многие анархисты не согласятся на сто с тем, что мы написали в FAQ. Этого следовало ожидать в движении, основанном на индивидуальной свободе и критическом мышлении. Однако, мы уверены, что большинство анархистов согласятся с большей частью написанного, и будут уважать те части, с которыми они не согласны, как настоящее выражение анархистских идей и идеалов. Анархическое движение отмечено широко распространенными разногласиями и спорами о разных аспектах анархистских идей и как их применить, но также мы должны добавить широко распространенной толерантностью к разным точкам зрения и желанием работать вместе, несмотря на мелкие разногласия. Мы попытались отразить это в FAQ, и надеемся, что сделали хорошую работу в представлении идей всех анархических течений, которые мы обсуждаем. У нас нет желания писать на камня, что является анархизмом, а что нет. Вместо этого, FAQ – это начальная точка для людей, чтобы читать и узнать больше об анархизме и перевести это знание в прямое действие и активизм. Делая так, мы делаем анархизм живой теорией, продуктом индивидуального и общественного активизма. Только применяя наши идеи на практике, мы можем найти их силу и ограничения, и таким образом развить анархическую теорию в новых направлениях и в свете нового опыта. Мы надеемся, что FAQ отражает и помогает этому процессу активизма и самообразования. Мы уверены, что существует много вопросов, которые не освещает FAQ. Если вы думаете о чем-то, что мы можем добавить, или чувствуете, что у вас есть вопрос и ответ, который должен быть включен, свяжитесь с нами. FAQ не наша собственность, но принадлежит всему анархическому движению и таким образом стремится быть органическим, живым творением. Мы желаем видеть его растущим и расширяющимся с новыми идеями и дополнениями от стольких многих людей, сколько возможно. Если вы хотите быть задействованы в FAQ, тогда свяжитесь с нами. Похожим образом, если другие, в частности анархисты, хотят распространить все части, тогда это разрешается. Это средство для всего движения. По этой причине мы дали анархическому FAQ лицензию копилефта. Делая так, мы обеспечиваем, что FAQ остается свободным продуктом, доступным для использования для всех. Последняя мысль. Язык сильно изменился за годы, и это также относится к анархическим мыслителям. Использование термина «мен» для обозначения человека это одно такое изменение. Мэн, мужчина, человек, не нужно говорить, что в сегодняшнем мире такое использование неприемлемо, так как эффективно игнорирует половину человеческой расы. По этой причине FAQ старался быть гендерно-нейтральным. Однако это осознание сравнительно недавнее и многие анархисты, даже женщины как Эмма Гольдман, использовали термин мэн, чтобы обозначить любого человека. Когда мы цитируем товарищей из прошлого, которые используют слово «мен» таким образом, это очевидно значит «человечество в целом», а не «мужской пол». Там, где, возможно, мы добавляем «женщина», «женщина она» и так далее, но если это приведет к тому, что цитата сделается нечитаемой, мы оставляем ее как есть. Мы надеемся, что это сделает нашу позицию ясной. Мы надеемся, что этот FAQ развлечет вас и заставит задуматься. Мы надеемся, что он произведет несколько новых анархистов, и ускорит создание анархического общества. Если все остальное провалится, мы наслаждались созданием FAQ и показали, что анархизм – это жизнеспособная последовательная политическая идея. Мы посвящаем эту работу миллионам анархистов, живым и мертвым, которые пытались и пытаются создать более лучший мир. Анархический FAQ был официально выпущен 19 июля 1996 года по этой причине чтобы отпраздновать Испанскую революцию 1936 года и героизм испанского анархического движения. Мы надеемся, что наша работа здесь поможет сделать мир более свободным местом. Раздел А. Что означает анархизм? Три кризиса современной цивилизации поставили человечество на грань катастрофы. Первый. Социальный упадок, общее понятие, объединяющее рост нищеты, безработицы, преступности. Насилие, отчуждение, злоупотребление наркотиками и алкоголем, социальной изоляции, политической апатии, дегуманизации, развала общественных структур взаимопомощи и тому подобное. Второй. Разрушение хрупкой экосистемы планеты, от которой зависят все взаимосвязанные формы жизни. И третий. Распространение оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия. Тиражируемое мнение, включающее взгляды официальных экспертов, мейнстримных СМИ и политиков, рассматривает эти кризисы независимо друг от друга, будто каждый из них имеет свои причины и его можно решить отдельно, независимо от двух других. Однако такой подход не работает, так как положение ухудшается. Если же мы не решим проблемы иначе, то явно придем к катастрофе, будь то мировая война, экологический Армагеддон падение в городское варварство или все перечисленное. Анархизм находит логичный способ объяснить появление этих кризисов, выявляя у них один общий источник. Это принцип иерархической власти, на котором основываются главные институты всех цивилизованных обществ, будь то капитализм или коммунизм. Все крупные учреждения существуют в виде иерархии, то есть организаций, чья власть сосредотачивается наверху пирамиды акционерные общества, правительственные организации, армии, политические партии, религиозные организации, университеты и так далее. Анархический анализ показывает, как авторитарные отношения, присущие таким иерархиям, негативно влияют на отдельных людей, общество и культуру. В первой части этого FAQ, от раздела А до раздела Е, мы предоставим анархический анализ иерархической власти, и его негативные эффекты в подробных деталях. Однако не стоит думать, что анархизм – это только критика современной цивилизации, только отрицание и разрушение. Ведь анархизм означает нечто значительно большее. Прежде всего, это проект свободного общества. Эмма Гольдман поднимает то, что можно назвать анархическим вопросом. Проблема, что встает перед нами и срочно требует своего решения. Как жить по собственным потребностям? и одновременно не упускать из виду потребностей других, мочь интересоваться другими людьми и все же сохранять свою личность. Иначе говоря, как мы можем создать общество, в котором потенциал каждого человека реализуется без ущерба окружающим? Чтобы такое стало возможным, анархисты представляют общество, которое не будет управляться сверху вниз иерархическими структурами централизованной власти. Наоборот, людская воля будет, цитируя Бенджамина Такера, осуществляться личностями или вольными союзами. Последующие разделы справочника и А.И.И.Джей будут описывать созидательные стороны анархизма по организации общества снизу вверх, хотя часть конструктивного ядра анархизма будет видна и в ранних разделах. Это созидательное ядро можно увидеть даже в анархической критике таких ошибочных решений этого общественного вопроса, как марксизм или правое либертарианство разделы f и h соответственно клиффорд харпер изящно отмечает как и все великие идеи анархизм весьма прост когда вы всерьез беретесь за него люди все делают лучше когда свободны от власти сами решая за себя чем когда им приказывают желая максимально увеличить личную и следовательно общественную свободу анархисты хотят разрушить все системы подавляющие людей всех анархистов объединяет желание общества свободного от всех политических и социальных институтов принуждения, которые стоят на пути развития свободного человечества. Как мы видим, все подобные институты есть иерархии, а их репрессивная природа имеет корни в их иерархичной форме организации. Анархизм – это социальная, экономическая и политическая теория, но не идеология, даже антиидеология по своей сути. Разница очень важна. Теория значит, что ты имеешь идеи. Идеология означает, что идеи имеют тебя. Анархизм состоит из идей, но они гибкие, находятся в постоянном развитии и движении и открыты к изменениям в свете новых знаний. Общество меняется и развивается, а с ним меняется и анархизм. Идеология же, напротив, состоит из неподвижных идей, в которые люди верят как в догмы, обычно игнорируя реальность или изменяя ее так, чтобы она соответствовала идеологии которая по определению верна. Все такие неподвижные идеи питают тиранию и противоречия и приводят к попыткам все вместить в прокрустово ложа. Это относится ко всем идеологиям, будь то ленинизм, объективизм, либертарианство или что угодно, у всех одно следствие, уничтожение людей во имя доктрины, которая обычно служит интересам какой-нибудь правящей элиты. Или, как говорил Михаил Бакунин, до настоящего времени вся история человечества была лишь вечным и кровавым приношением миллионов бедных человеческих существ в жертву какой-либо безжалостной абстракции. Богов, отечества, могущества государств, национальной чести, прав исторических, прав юридических, политической свободы, общественного блага. Догмы неподвижны и смертоносны в своей негибкости. Часто они работа какого-нибудь мертвого пророка, религиозного или светского чьи почитатели возвели его или ее идеи, выдал неизменный как камень. Анархисты хотят, чтобы живые хранили мертвых, чтобы люди освобождали мышление, а не сковывали его догмами. Живые должны управлять мертвыми, а не наоборот. Идеология заклятый враг критического мышления и, следовательно, свободы, она снабжает книгами правил и ответами, которые избавляют нас от бремени мышления за себя. Создавая этот справочник по анархизму, мы не хотели дать вам верные ответы или новую книгу правил. Мы расскажем немного об анархизме прошлого, но сосредоточимся больше на его современных формах и почему мы анархисты сегодня. Этот справочник есть попытка побудить вас думать и анализировать. Если вы ищете новую идеологию, то извините, анархизм не для вас. Хотя анархисты стремятся быть реалистами и практиками, мы неблагоразумные люди. Благоразумные люди не критически воспринимают за правду то, что им предлагают эксперты и авторитеты, поэтому они навсегда останутся рабами. Анархисты знают это, ведь, как писал Бакунин, человек силен только тогда, когда он весь стоит на своей правде, когда он говорит и действует сообразно своим глубочайшим убеждением. Тогда, в каком бы положении он ни был, он всегда знает, что ему надо говорить и делать. Он может пасть, но осрамиться и осрамить своего дела не может. Бакунин описывает силу независимого мышления, что есть сила свободы. Мы призываем вас не быть благоразумными, не принимать то, что другие говорят вам, но думать и действовать самостоятельно. Напоследок, говоря очевидное, это не последнее слово об анархизме. Многие анархисты не согласятся с многим написанным здесь, но так предполагается, что люди думают за себя. Все, что мы хотим, это обозначить основные идеи анархизма, и дать анализ определенных тем, основываясь на том, как мы понимаем и применяем эти идеи. Мы, однако, уверены, что все анархисты согласятся с ключевыми идеями, изложенными здесь, даже если они не согласятся с их применением там или сям. Эй 1 Что такое анархизм? Анархизм – это политическая теория, цель которой установление анархии – ни хозяина, ни господина. Прудон. Что такое собственность? Другими словами, анархизм политическая теория, в котором отношения между людьми строятся на принципах равенства и свободного договора. Анархизм выступает против всех видов иерархического управления, государственного или капиталистического, как вредных и ненужных для людей и их индивидуальности. По мнению анархистки Л. Сьюзен Браун: хотя под анархизмом большинство понимает насильственное антигосударственное движение. Анархизм намного более тонкая и богатая нюансами теория, чем лишь противостояние правительству. Анархисты выступают против идеи, что власти и господство необходимы для общества, и вместо этого предлагают кооперативные антииерархические формы социальной, политической и экономической организации общества. Анархизм и анархия, несомненно, наиболее оболганные идеи в истории политических теорий. Часто эти слова используют для обозначения хаоса или беспорядка, считая косвенно, что анархисты якобы желают социального хаоса и возвращения к законам джунглей. С этим процессом ложного толкования можно провести исторические параллели. Например, в государствах, где провозглашалось правление одной персоны, монархия, слова республика и демократия использовались в точности как анархия, подразумевая беспорядок и хаос. Политические силы, заинтересованные в сохранении существующего порядка, попытаются, конечно, оправдать это недоразумение тем, что сопротивление существующей системе не может работать на практике и что общественные изменения могут привести только к хаосу. Как писал Эрика Малотеста: если существует вера в то, что правительство необходимо, и без него неизбежны беспорядок и хаос, естественно и логично полагать, что анархия, которая означает отсутствие правительства, должна также означать отсутствие порядка. Анархисты же хотят изменить это общепринятое представление об анархии, чтобы люди смогли увидеть, что правительство и другие иерархические общественные отношения вредны и не нужны. Измените мнение, убедите людей, что правительство не просто бесполезно, но и крайне вредно, и затем слово «Анархия», только потому что оно означает отсутствие правительства, будет значить для всех, естественный порядок, союз человеческих потребностей и интересов каждого члена общества, полная свобода при полной солидарности. Этот FAQ – часть процесса изменения общественного мнения об анархизме и анархии. Но это еще не все. Борясь с добросовестными ложными представлениями о значении слова «анархия», мы должны побороть ложь, которую годами льют на нас наши политические и общественные враги. Как утверждал Бартоломе Аванцетти, анархисты-радикалы из радикалов «Черные коты» – ужас для многих, всех эксплуататоров, шарлатанов, самозванцев и угнетателей. Поэтому мы также больше всех недопоняты, оклеветаны и преследуемы. Аванцетти знал, о чем он писал. Он и его товарищ Никола Сака были схвачены американским правительством за преступления, которые они не совершали, и были убиты только за свои анархические убеждения. Таким образом, часть этого FAQ будет посвящена борьбе с ложью, которую льют на анархистов капиталистические СМИ, политики, идеологи и боссы, не упоминая ложь, произведенную нашими некогда товарищами либералами и марксистами. Надеемся, когда мы закончим, вы поймете, почему власти мужчины тратят столько времени и средств, атакуя анархизм. Ведь это единственная идея, которая стремится обеспечить свободу для всех и конец всех систем, в которых меньшинство обладает властью над большинством. A1.1. Что означает анархия? Приставка «а» или «ан» означает «не», «нехватка», «отсутствие». Слово арх значит правитель, вождь, начальник или авторитет. Или, как отмечал Петр Кропоткин, анархия происходит от греческих слов, означающих против власти. Греческие слова «анархос» и «анархия» часто подразумевают не имеющий правительства или существовать без правительства, но оригинальное значение анархизма – это не просто нет правительства. «Анархия» означает «без господина» или, если смотреть шире, без власти, в этом смысле анархисты употребляют это слово. Например, мы находим у Кропоткина, что анархизм отрицает не только капитал, но также и главные источники власти капитализма – закон, власть и государство. Для анархистов анархия – это не отсутствие порядка, как многие думают, но отсутствие правления. Дэвид Вейк превосходно сформулировал, анархизм может быть представлен как универсальная социальная и политическая идея, которая выражает отрицание любой власти, господства, подчинения и иерархического разделения и желание их уничтожить. Анархизм, поэтому больше, чем антиэтатизм, даже если государство центральный предмет анархистского критического анализа. По этой причине анархизм не просто антиправительственное и антигосударственное движение, но прежде всего анархизм – движение против иерархии. Почему? Потому что иерархия – организационная структура, которая воплощает и реализует власть. Так, как государство – высшая форма иерархии, то анархисты по определению – антигосударственники. Но это недостаточное определение анархизма. Это означает, что анархисты оппозиционно настроены ко всем формам иерархической организации, а не только к государству. По мнению Брайана Морриса, Термин анархии происходит из Греции и в переводе означает отсутствие правителя. Анархисты ⁇ люди, которые отрицают все формы правительственной или принудительной власти, все формы иерархии и подчинения. Они оппозиционно относятся к государству, капиталу и церкви. мрачной троица по словам мексиканского анархиста Флореса Мегана. Таким образом, анархисты враждебно настроены по отношению и к капитализму, и к государству так же как и ко всем формам религиозной власти. Но анархисты также стремятся к установлению анархии, то есть децентрализованного общества без принудительных учреждений, общества, организованного через Федерацию добровольных ассоциаций. Отсылка к иерархии в этом контексте. Довольно недавнее развитие учения, классические анархисты вроде Прудона, Бакунина и Кропоткина действительно употребляли это слово, но редко. Они обычно предпочитали термин «власть», который использовался как синоним диктатуры. Однако, и это ясно из их творчества, их философия направлена против иерархии, против любого неравенства, власти или привилегий в отношениях между людьми. Бакунин говорил об этом, когда критиковал официальную власть, но поддерживал естественные отношения, и также, как он заметил, вы хотите лишить возможности любого угнетать его собрата. Тогда удостоверьтесь, что никто не должен обладать властью. Джефф Драун обращает внимание на то, что эта тенденция всегда была скрытой частью революционного проекта и только недавно она реализовалась в более широком понятии антииерархия. Но источник этой тенденции явно видим в греческих корнях слова анархия. Мы подчеркиваем, что это неприятие иерархии для анархистов не ограничивается только государством или правительством. Оно включает все авторитарные, экономические и социальные отношения, так же как и политические, особенно связанные с капиталистической собственностью и наемным трудом. Из аргументов Прудона. Капитал в политическом плане аналогичен правительству, экономическая идея капитализма, политика правительства или власти и теологическая идея церкви, есть три сходные идеи, связанные различными способами. Что капитал делает с трудом? государство со свободой, то церковь делает с разумом. Это три единства абсолютизма на практике столь же губительно, сколь и в философии. Наиболее эффективно поработить человека – это подчинить одновременно его волю, тело и мышление. Эмма Гольдман, исследуя капитализм, пишет, что человек должен продавать свой труд, и исходя из этого, потребности рабочего его суждения, подчинены желанию капиталиста. За 40 лет до нее Бакунин сделал тот же вывод, утверждая, что при существующей системе рабочий продает свой труд и свою свободу на определенное время капиталисту в обмен на заработную плату. Анархия значит гораздо больше, чем просто отсутствие правительства, она означает сопротивление всем формам авторитарной власти и иерархии. Говоря словами Кропоткина, Понятие анархистского общества происходит из критики иерархических организаций и авторитарных концепций общества и анализа тенденций, которые были замечены в прогрессивном развитии человечества. По Малотесте анархизм был рожден моральной революцией против социального неравенства, и специфические причины социальной болезни могут быть найдены в капиталистической собственности и государстве, когда угнетенные попытались свергнуть государство и собственность тогда был рожден анархизм. Следовательно, любая попытка утверждать, что анархизм является лишь антигосударственным движением, есть искажение смысла слова и идеи, в которых оно использовалось и используется анархистским движением. Как считает Брайан Моррис, исследуя произведения классических анархистов, а также и особенности анархистского движения. Становится очевидно, что анархизм никогда не имел такого ограниченного видения выступать только против государства. Анархизм всегда бросал вызов всем формам власти и эксплуатации, и был одинаково враждебен и капитализму и религии, поскольку они поддерживают государство. Таким образом, анархия не хаос, а анархисты не стремятся создать хаос или беспорядок. Вместо этого мы желаем создать общество, основанное на индивидуальной свободе и добровольном сотрудничестве. Другими словами, порядок изначально не является беспорядком, который исключительно властными решениями сверху превращен в порядок, как и общество настоящей анархии, общество без правителей. Перед тем, как мы приступим к дискуссии, как анархическое общество должно выглядеть в разделе «Ай», мы хотим привести слова Ноама Хомского, который объединил все ключевые аспекты того как может выглядеть анархия, утверждая, что в по-настоящему свободном обществе любые, исключая личные, человеческие взаимоотношения, то есть те отношения, которые подразумевают институциональную форму, в общине, на работе, в семье, большем обществе, без разницы какими они могут быть, должны быть под прямым контролем их участников. Это означает рабочие советы в промышленности, прямая демократия в коммунах, взаимоотношения между ними, свободные ассоциации в больших группах, вплоть до организации интернационального общества. Общество более не будет разделено на иерархии боссов и рабочих, управляющих и управляемых. Вместо этого анархическое общество будет основано на свободных ассоциациях участвующих организаций и управляемое снизу вверх. Анархисты, нужно заметить, пытаются создать как можно больше таких обществ сегодня, в их организациях, усилиях и деятельности столько, сколько они могут. A1.2 Что означает анархизм? Цитируя Петра Алексеевича Кропоткина, анархизм — система безгосударственного социализма. Иначе говоря, избавление от эксплуатации и угнетения человека человеком, а значит избавление от частной собственности, то есть капитализма и государства. Анархизм, таким образом, политическое движение, цель которого создать общество без политической, экономической или социальной иерархии. Анархисты считают, что анархия – отсутствие господ, жизнеспособная форма социальной системы, позволяющая добиться максимума свободы личности и социального равенства. Они видят цели свободы и равенства как взаимосвязанные. Или по Бакунину – свобода без социализма, привилегии и несправедливость, социализм без свободы, рабство и скотство. История человеческого общества доказала эту точку зрения. Свобода без равенства была всего лишь свободой для господ, а равенство без свободы невозможно и служит оправданием для рабства. Есть много различных типов анархизма, от анархоиндивидуализма до анархо коммунизма. Смотрите раздел A3. Но в их основе всегда было два общих положения: сопротивление правительству и капитализму. Как отмечал анархоиндивидуалист Бенджамин Такер. Анархизм выступает за уничтожение государства и ростовщичества, за ликвидацию власти и эксплуатации человека человеком. Анархисты рассматривают прибыль, процент и арендную плату, как ростовщичество, то есть эксплуатацию, и таким образом выступают против них и тех условий, которые делают их возможными, так же как и против правительства и государства. В целом, по мнению Элс Сьюзен Браун, Связующей нитью в анархизме является общее осуждение иерархии и господства, и желание бороться за свободу индивида. Для анархистов, человек не может быть свободен, если он подчинен государственной или капиталистической власти. Как резюмировала Вольтарина де Клер, анархизм учит возможности общества, в котором жизненные потребности могут быть полностью удовлетворены для всех, и в котором возможности для полного развития ума и тела, должны принадлежать всем. Он учит, что существующая несправедливая организация производства и распределение благ должна быть полностью уничтожена и заменена системой, которая гарантирует каждому свободу труда, без поиска собственника, которому он или она должна сдать десятину его или ее результатов труда, которая гарантирует свободу доступа к средствам производства и результатам труда. Слепую покорность он провоцирует на недовольство, из подсознательного недовольства он воспитывает сознательное недовольство. Анархизм стремится пробудить сознание угнетенных, желание лучшего общества, и объяснить смысл необходимости ведения непрерывной войны против капитализма и государства. Таким образом, анархизм – политическая теория, которая отстаивает идею создания анархии, общества, основанного на принципе без господ для достижения этого, как и все социалисты. Анархисты настаивают, что частная собственность на землю, капитал и заводы устарела и должна исчезнуть, и что все средства производства должны перейти и перейдут в общественную собственность и управляться производителями благ. И они заключают, что идеал политической организации общества – это такое положение вещей, при котором функции правительства сведены до минимума, и что окончательная цель общества – сократить функции правительства до нуля, то есть общество без правительства – анархия. Таким образом, анархизм и предлагает, и отрицает. Анархические анализы и критика существующего общества одновременно предлагают ведение потенциального нового общества – общества, которое удовлетворит те человеческие потребности, которые современное общество удовлетворить не может. Эти потребности, свобода, равенство и солидарность, они будут отдельно оговорены в части Эй-2. Анархизм объединяет критику с надеждой, поскольку, как отмечал Бакунин, еще не будучи анархистом, страсть к разрушению есть вместе и творческая страсть. Нельзя построить лучшее общество, не понимая, что не так с существующим. Однако нужно подчеркнуть, что анархизм больше, чем только метод познания или представление о новом обществе. Он также основан на борьбе, борьбе угнетенных за свою свободу. Другими словами, он становится средством достижения новой системы, основанной на потребностях людей, без власти и который ставит приоритет планеты над прибылью. Цитируя шотландского анархиста Стюарта Кристи, анархизм – движение за человеческую свободу. Он конкретен, демократичен и эгалитарен. Анархизм был создан и остается, как прямой вызов неимущих их угнетению и эксплуатации. Он выступает против роста государственной власти и против пагубного идеала собственнического индивидуализма, который, вместе или в рознь, в конечном счете, служит только интересам меньшинства за счет большинства анархизм и теория и практика жизни. В философском плане он стремится к максимальному согласию между человеком, обществом и природой. Практически он нацеливает нас на организацию и проживание наших жизней таким способом, чтобы сделать политиков правительства, государства и их политику лишними. В анархистском обществе взаимоуважаемые свободные люди – были бы организованы свободными отношениями в пределах естественно определенных сообществ, в которых средства производства и распределение продуктов труда принадлежат всем. Анархисты не мечтатели, одержимые абстрактными принципами и теоретическими конструкциями. Анархисты хорошо знают, что идеальное общество не может быть достигнуто завтра. Действительно, борьба длится вечно. Однако, его представление побуждает борьбу против реальности, как она есть, ради реальности, которой она могла бы быть. В конечном счете, борьба, определяющая результат и прогресс к лучшему обществу, должна начаться с сопротивления каждой форме несправедливости. В общих чертах, это значит бросить вызов эксплуатации и легитимности всей принудительной власти. Если у анархистов есть один пункт непоколебимой веры, то это то, что однажды, как только привычка к подчинению политическим деятелям или идеологам будет утрачена, а сопротивление подчинению и эксплуатации приобретено, тогда обычные люди смогут организовать каждый аспект их жизни в соответствии с собственными интересами, где угодно и в любое время, свободно и справедливо. Анархисты не сторонятся народной борьбы, но при этом они не пытаются подчинить ее. Они практически пытаются сделать то, что могут. Помочь в пределах этого достичь максимально возможного уровня отдельного саморазвития и солидарности группы. Возможно опознать анархические идеи в добровольных отношениях, эгалитарном участии в процессах принятия решений, взаимной помощи и критики всех форм принуждения в философских, социальных и революционных движениях во всех временах и местах. Анархизм, как утверждают анархисты, проще говоря, это теоретическое выражение нашей возможности самоорганизовываться и жить в обществе без начальников и политиков. Он позволяет рабочему классу и другим угнетенным людям осознать силу своего класса, защищать прямые интересы и бороться за революцию общества как такового. Только так мы можем создать общество, подходящее для жизни в нем. Это не абстрактная философия анархические идеи осуществляются каждый день. Всякий раз, когда угнетенные люди защищают свои права, свою свободу, проявляют солидарность и кооперацию, сражаются против угнетения, организуются без лидеров и начальников, дух анархизма живет. Анархисты просто ищут, как усилить эти либертарные стремления и воплотить их в жизнь. Как мы обсудим в разделе J, анархисты применяют свои идеи разными способами внутри капитализма, чтобы изменить его в лучшую сторону, пока они не избавятся от него полностью. В разделе А и мы обсудим, что заменит его, то есть к чему стремится анархизм. А 1.3. Почему анархизм иногда называют либертарианским социализмом. Многие анархисты, видя негативную реакцию на термин анархизм, использовали другие термины, чтобы подчеркнуть по своей сути позитивную и созидательную сторону своих идей. Чаще всего использовались термины «свободный социализм», «свободный коммунизм», «либертарианский социализм» и «либертарианский коммунизм». Для анархистов «либертарный социализм», «либертарный коммунизм» и «анархизм» – слово-синонимы. Как писал в «в конце концов, мы такие же социалисты, как и социал-демократы, социалисты-коммунисты и IWW – индустриальные рабочие мира». Фундаментальное различие между нами и ними заключается в том, что они авторитарны, а мы либертарны. Они верят в государство или свое правительство. Мы не верим ни в чье государство или правительство. Но правильно ли это? Возьмем определение из American Heritage Dictionary. Либертарианец – тот, кто верит в свободу действий и мысли, тот, кто верит в свободу воли. Социализм – общественная система где производители обладают всей полнотой политической власти, средствами производства и результатами труда. Просто взяв оба определения и соединив их, получим «либертарианский социализм» — общественная система, основанная на свободе действий, мыслей и воли, в которой производители обладают всей полнотой политической власти, средствами производства и результатами труда. Однако стоит добавить, что традиционно словарям не хватает политической точности, это относится и к данному примеру. Мы лишь используем эти определения, чтобы показать, что либертарианский не подразумевает свободно рыночный капитализм, а социализм — государственную собственность. Другие словари, очевидно, будут давать другие определения, особенно для социализма. Те, кто любит спорить о словарных определениях, Могут продолжить это бесконечное и политически бесполезное занятие, но без нас. Однако из-за создания либертарианской партии США многие люди думают, что идея либертарианского социализма терминологическая ошибка, и верно. Многие либертарианцы считают, что анархисты пытаются связать антилибертарианские идеи социализма, так как его видят либертарианцы с либертарианской идеологией, чтобы социалистические идеи выглядели более приемлемо. Иначе говоря, пытаются украсть либертарный ярлык у его законных обладателей. Как же это далеко от истины? Анархисты использовали термин «либертарианский» для характеристики себя и своих идей с 1850-х годов. Согласно исследованиям историка анархизма Макса Нетлау, анархист-революционер Жозеф Дежак опубликовал журнал «Лю Либертер», журнал «Дью Movement Social в Нью-Йорке между 1858-ми, и 1861 годами, а сам термин «либертарианский коммунизм» датируется ноябрем 1880 года, когда французский конгресс анархистов принял его. Использование термина либертарианские анархистами» стало практически всеобщим с 1890-х годов. После того, как анархисты начали использовать его во Франции, чтобы обойти антианархические законы, избежать неприятных ассоциаций со словом «анархия» в народном представлении, например, Себастьян Фор и Луиза Мишель выпустили газету «Лю либертер» «Либертарий» во Франции в 1895 году. С тех пор, особенно вне Америки, термин всегда связывался с анархическими идеями и движениями. Возьмем новейшее время – в США анархисты организовали Либертарианскую лигу в июле 1954 года, у которой были стойкие анархо-синдикалистские принципы и которая просуществовала до 1965 года. Основанная в США либертарианская партия с другой стороны существует лишь с ранних 1970-х годов. После более ста лет использования термина анархистами для описания своих политических идей и через 90 лет после того, как впервые приняли выражение «либертарианский коммунизм». Следовательно, эта партия, а не анархисты, украла слово. Позже мы обсудим, почему на самом деле идея либертарианского капитализма, как описывает его либертарианская партия, это терминологическая ошибка. Также мы позже объясним, почему только либертарианская социалистическая система владения собственностью может расширить до максимума личную свободу. Не нужно и упоминать о том, что государственная собственность – то, что обычно называют социализмом, для анархистов и не социализм вовсе. На деле и этому мы посвятим ряд отдельных вопросов. Государственный социализм – это вид капитализма без всякой социалистической составляющей. Как отмечал Рудольф Рокер, для анархистов социализм – это не просто вопрос полного живота, но вопрос культуры, которая должна воспитывать чувство индивидуальности и свободные инициативы в человеке, без свободы социализм привел бы только к гнетущему государственному капитализму, который принесет индивидуальное мышление и чувство в жертву фиктивному общему интересу. Учитывая анархическое происхождение слова «либертарианский», анархисты не рады видеть, как оно используется идеологией, разделяющей мало общего с нашими идеями. В США, как заметил Мюррей Букчин, термин «либертарианский» непосредственно, что и говорить, поднимает проблему обманчивой идентификации антиавторитарной идеологии с разбросанным движением за чистый капитализм и свободную торговлю. Это движение не создавало слова, оно присвоило его у анархистского движения XIX века. И этот термин должен использоваться теми антиавторитариями, кто пытается выступать единым фронтом вместе со всеми угнетенными, а не индивидуалистами, отождествляющими свободу с предпринимательством и прибылью. Таким образом, анархисты должны восстановить на практике традицию, которая была извращена идеей свободного рынка. И так как мы делаем это, мы продолжим называть наши идеи либертарианским социализмом. A1.4. Можно ли считать анархизм социалистическим учением? Да. Все течения анархизма выступают против капитализма, потому что капитализм основан на подчинении, отчуждении и эксплуатации. Смотрите разделы B Анархисты опровергают представление, что люди не могут работать вместе, пока у них нет направляющего собственника, который присвоил бы части их результатов труда, и считают, что в анархическом обществе освобожденные рабочие установят свои собственные правила, относительно того, когда где и как производить, и таким образом освободят себя от беспощадного гнета капитализма. Мы снова подчеркиваем, что анархисты выступают против всех экономических форм, основанных на подчинении, отчуждении и эксплуатации, включая феодализм, советский социализм, или лучше называть его государственный капитализм, рабовладение и так далее. Мы сосредоточились на критике капитализма, так как сейчас эта форма общественно-экономических отношений господствует в мире. Индивидуалисты вроде Бенджамина Такера, вместе с социальными анархистами вроде Прудона и Бакунина называли себя социалистами. Они делали это потому, что, как писал Кропоткин в своем сочинении «Современная наука и анархия», пока социализм понимался в его настоящем и широком смысле, как освобождение труда от эксплуатации его капиталом. Анархисты шли в согласии с теми, кто тогда были социалистами. Или, словами Такера, основное требование социализма в том, чтобы труд владел тем, что он создает, требование, в котором обе школы социалистической мысли. Государственный социализм и анархизм согласны. Следовательно, определение слова «социалист» изначально включало всех тех, кто верит в неотъемлемое право человека владеть тем, что он производит. Это стремление покончить с эксплуатацией или ростовщичеством объединяет всех настоящих анархистов и ставит их под социалистическое знамя. Для большинства социалистов единственный способ для экономной затраты труда – это если производитель владеет орудиями труда. Поэтому Прудон, например, поддерживал рабочие кооперативы, где каждый человек, участвующий в ассоциации, имеет неделимую долю собственности компании, потому что участие в потерях и доходах приводит к тому, что коллективное усилие, то есть стремление к превышению доходов над расходами, прекращает быть источником прибыли для небольшого количества собственников и становится собственностью всех рабочих. Таким образом, стремясь покончить с эксплуатацией труда капиталом, настоящие социалисты желают создать общество, где производители обладают и управляют средствами производства, включая, нужно подчеркнуть, рабочие места, предоставляющие услуги. Как производители достигнут этого, это спорный вопрос среди анархистов и других социалистов, но стремление остается общим. Анархисты поддерживают прямое рабочее управление и владение либо рабочими ассоциациями, либо коммунами. Смотрите часть 3 о разных видах анархистов. Более того, анархисты к тому же отвергают капитализм как авторитарный, а не только как эксплуататорский при капитализме рабочие не управляют сами собой во время производства и не управляют результатами труда. Такое положение точно не основано на равной свободе для всех и не может не быть эксплуататорским, поэтому анархисты отвергают его. Этот взгляд лучше всего раскрыт в работах Прудона, а он, в свою очередь, вдохновил Такера и Бакунина, где он утверждает, что при анархизме капиталистическая и собственническая эксплуатация будет остановлена всюду, а система наемного труда упразднена, и каждый рабочий решит для себя, оставаться ли ему просто наемным слугой, ожидая собственника-капиталиста-хозяина, или участвовать в переустройстве общества на вольных началах. В первом случае рабочий подчинен эксплуатируется. Его условия выживания – повиновение. Во втором случае он восстановит свое достоинство как человек и гражданин. Он станет частью организации производства, в которой он был прежде лишь рабом. Мы не должны колебаться, поскольку у нас нет выбора. Необходимо сформировать ассоциацию среди рабочих, потому что без нее они останутся в отношении подчинения у господ, а результатом будут две касты хозяев и наемных рабочих, что несовместимо со свободным самоуправляемым обществом. Следовательно, все анархисты антикапиталисты, если трудящийся владеет результатом своего труда, то это не капитализм. Бенджамин Такер, например, анархист, на которого сильнее всех повлиял классический либерализм, как мы обсудим позднее, называл свои идеи анархическим социализмом и осуждал капитализм как систему, основанную на расставщичестве, получении процента, ренты и прибыли. Такер считал, что в анархическом некапиталистическом свободно-рыночном обществе капиталисты станут не нужны и эксплуатация труда капиталом исчезнет, так как трудящиеся обеспечат себе естественную заработную плату, то есть все произведенное. Такая экономика будет основана на взаимном кредитовании и свободном обмене товаров между кооперативами, ремесленниками и крестьянами. Для Такера и других анархо-индивидуалистов капитализм это не настоящий свободный рынок, потому что он испорчен разными законами и монополиями, которые обеспечивают капиталистам преимущество над рабочими людьми, таким образом, гарантируя последним эксплуатацию через прибыль, процент и ренту. Даже Макс Штирнер, анархоэгоист, не испытывал ничего кроме презрения к капиталистическому обществу и его различным призракам, означавшим для него идеи, такие как частная собственность, конкуренция разделение труда и так далее, с которыми носятся как с религиозными святынями. Итак анархисты считают себя социалистами, но особого вида либертарными социалистами. Как объяснил анархо-индивидуалист Джозеф Лобади, в торе Такеру и бакунину, было сказано, что анархизм не социализм. Это ошибка. Анархизм- добровольный социализм. Есть два вида социализма: правительственный и анархический авторитарный и либертарный, государственный и свободный. Действительно, каждая программа улучшения социальных условий предлагает или увеличить или уменьшить полномочия внешних условий и сил над человеком. Если они увеличиваются, то это государственный социализм, если уменьшаются, то анархический. Лободи часто повторял, что все анархисты-социалисты но не все социалисты-анархисты. Следовательно, комментарий Даниэля Герина, что анархизм это на самом деле синоним социализма. Анархист это в первую очередь социалист, чья цель уничтожить эксплуатацию человека человеком, эхом отзывается через всю историю анархического движения, будь это социальное или индивидуалистическое крыло. Например, мученик Хеймаркета Адольф Фишер говорил почти те же слова, что и Лободи. Каждый анархист-социалист, но каждый социалист не обязательно анархист, признавая, однако, что движение разделилось на две фракции – коммунистические анархисты и прудонисты, или анархисты среднего класса. Итак, хоть индивидуалисты и социальные анархисты во многом не согласны, например, в том, что настоящий, то есть не капиталистический, свободный рынок – это лучшее средство, чтобы расширить до максимума свободу. Они согласны, что капитализму как эксплуатации и отчуждению нужно противостоять, а анархическое общество должно по определению быть основано на совместном, а не наемном труде. Только совместный труд сможет уменьшить полномочия внешних условий и сил над человеком в течение рабочих часов и добиться самоуправления производителем. Это и есть основной идеал социализма. Эту перспективу можно проследить в аргументах Джозефа Лободи, когда он утверждал, что профсоюз был наглядной иллюстрацией завоевания свободы ассоциации и что без союза рабочий имеет меньше возможностей в своих отношениях с собственником, чем с союзом. Однако значения слов меняются со временем. Сейчас социализмом почти всегда называют государственный социализм, систему, против которой все анархисты, так как она отрицает свободу и настоящие социалистические идеалы. Все анархисты согласятся с утверждением Ноама Хомского на этот счет. Если понятие «левый» включает большевизм, тогда я точно не левый. Ленин был одним из самых вредоносных врагов социализма. Анархизм всю свою историю противопоставлял себя идеям марксизма, социал-демократии и ленинизма. Задолго до прихода Ленина к власти, Михаил Бакунин предупреждал последователей Маркса о красной бюрократии, которая установит худшее из деспотических правительств, если государственно-социалистические идеи Маркса будут осуществлены. И верно, работы Штирнера, Прудона и особенно Бакунина, предсказывают все ужасы государственного социализма с потрясающей точностью. К тому же анархисты были среди первых и наиболее последовательных критиков и противников большевистского режима в России. В любом случае, у анархистов как социалистов есть общие идеи с некоторыми марксистами, но не с ленинистами. Бакунин и Такер оба соглашались с анализом и критикой капитализма Марксом и его трудовую теорию стоимости, об этом мы поговорим отдельно. На самого Маркса сильно повлияла книга Макса Штирнера «Единственный и его собственность», которая содержит блестящую критику того, что Маркс называл вульгарным коммунизмом, помимо критики государственного социализма. Также были люди внутри марксистского движения, придерживающихся идей, весьма близких социал-анархизму, особенно анархо-синдикалистской ветви социал-анархизма, Антон Паникук, Роза Люксембург, Пауль Матик и другие, которые были весьма далеки от Ленина. Карл Корш и другие благожелательно описывали анархическую революцию в Испании. Конечно, есть преемники марксизма-ленинизма, но также есть преемники и более либертарного марксизма, которые резко критиковали Ленина и большевизм, и чьи идеи приближались к стремлению анархизма к свободным ассоциациям равных. Поэтому анархизм – форма социализма, находящаяся в прямой оппозиции тому, что обычно определяется как социализм, то есть государственная собственность, контроль и управление. Вместо центрального планирования, которое для многих ассоциируется со словом социализм, анархисты защищают свободную ассоциацию и сотрудничество между людьми, рабочими и общинами, и таким образом выступают против государственного социализма, как формы государственного капитализма где каждый мужчина и женщина – наемные работники, а государство – единственный работодатель. Поэтому анархисты отвергают марксизм, под которым большинство людей подразумевают социализм, идею государства как капиталиста, которой социал-демократическая фракция социалистической партии теперь пытается упростить понятие социализма. Анархистское возражение против отождествления марксизма, централизованного планирования и государственного социализма, капитализма с социализмом, будет рассмотрено в разделе H. Из-за этих различий с государственными социалистами и для избежания путаницы, большинство анархистов называют себя только анархистами так как считается само собой разумеющимся, что анархизм относится к социалистическим учениям. Однако, с развитием так называемого либертарианства в США, некоторые прокапиталистически настроенные силы стали называть себя анархистами, и именно поэтому мы заострили внимание на этом пункте. Исторически и логически анархизм подразумевает антикапитализм, то есть социализм, и эта позиция, мы подчеркиваем, поддерживается всеми анархистами. О том, почему анархокапитализм не анархичен, смотрите раздел F. Эй 15 Как появился анархизм. Об этом превосходно написано в Организационной платформе Всеобщего Союза Анархистов, составленной участниками Махновского движения в Российской революции. Смотрите главу A.5.4. 54 Классовая борьба, создаваемая неволей и вековыми стремлениями трудящихся к свободе, породила в среде угнетенных идею анархизма, идею полного отрицания классовой и государственной системы общежития и замены последней свободным безгосударственным обществом самоуправляющихся тружеников. Не из абстрактных размышлений ученого или философа вырос таким образом анархизм, а из той борьбы, которую трудящиеся вели непосредственно с капиталом, из их нужд и потребностей, из их психологии, из их стремлений к свободе и равенству, которыми трудовые массы, особенно живут в лучшие героические эпохи своей жизни и борьбы. Выдающиеся мыслители анархизма, Бакунин, Кропоткин и другие, не создавали идею анархизма, а находя ее в массах, силою своей мысли и своих знаний, лишь помогали ее выявлению и ее распространению. Как и анархическое движение вообще, Махновщина была массовым движением трудящихся, сопротивляющихся власти, и красным коммунизму, и белым царизму-капитализму на Украине с 1917-х до 1921-х годов. Питер Маршал отмечал, что анархизм традиционно находил своих главных сторонников среди рабочих и крестьян. Анархизм был создан борьбой угнетенных за свободу. Для Кропоткина, например, анархизм родился среди каждодневной борьбы и анархическое движение начиналось каждый раз под впечатлением какого-нибудь большого практического урока. Оно зарождалось из уроков самой жизни. Для Прудона доказательство его метеористских идей лежит в существовавшей практике, революционной практике тех трудовых ассоциаций, которые спонтанно возникали в Париже и Леоне, показывая, что кредитные организации и организации труда сошлись в одном и том же. Действительно, как утверждал один историк, Ощущалось довольно близкое сходство между идеалом Прудона и программой леонских метеористов, что означало удивительную сходность между идеями, и вероятно, что Прудон смог сформулировать его позитивную программу более последовательно, благодаря примеру рабочих шелковых фабрик Леона. Социалистический идеал, который он защищал, уже был реализован этими рабочими. Таким образом, анархизм появился благодаря борьбе за свободу и желанию жить полной человеческой жизнью, в которой у нас есть время на жизнь, любовь и развлечение. Анархизм не был создан несколькими людьми, отрезанными от жизни во дворцах, смотрящих сверху вниз на общество и строящих свои выводы на собственных понятиях относительно того, что правильно, а что нет. Вовсе нет, он был и остается результатом борьбы и сопротивления рабочего класса против власти, принуждения и эксплуатации. Как Альберт Мельцер пояснял, теоретических создателей анархизма как таковых никогда не было, хотя он произвел много теоретиков, которые исследовали аспекты его философии. Анархизм остался учением, которое определялось действием, а не как воплощение интеллектуальной идеи. Очень часто буржуазный автор приходит и записывает то, что уже работает на практике у рабочих и крестьян. Затем буржуазными историками Этому автору приписываются свойства лидера, и последующими буржуазными авторами, цитирующих уже буржуазных историков. Таким образом находится еще один случай, который якобы доказывает, что рабочий класс полагался на буржуазное лидерство. Глазами Кропоткина, анархизм получил свое начало из творческой созидательной активности масс, вырабатывающих учреждение обычного права. Против тех мнимых благодетелей человечества, которые стремились все время либо уничтожить те из учреждений обычного права, которые мешали образованию личной власти, либо преобразовать их в своих личных интересах или в интересах своей касты. Анархизм родился из того же протеста, критического и революционного, из которого родился вообще весь социализм. Анархизм, в отличие от остальных форм социализма, поднимает свою светотатственную руку не только против капитала, но также против его оплотов, государства, централизации и установленных государством законов и суда. Все анархические авторы работали над общим описанием принципов анархизма и теоретического и научного обоснования его учения, полученного из опыта борьбы рабочего класса, и анализа эволюционных тенденций общества действительно анархические тенденции и организации в обществе существовали задолго до того как прудон взялся за перо в 1840 году и объявил себя анархистом пока анархизм оформлялся окончательно как конкретная политическая теория рожденная при раннем капитализме анархизм появился в конце 18 века и принял двойной вызов свержения и капитала и государства Анархистские авторы анализировали историю либертарных тенденций. Кропоткин писал, например, что во все времена в человеческих обществах сталкивались в борьбе два враждебных течения – анархическое и государственное. Во взаимопомощи как факторе эволюции Кропоткин проанализировал либертарные аспекты предыдущих обществ и отметил те, что успешно применяли, до некоторой степени, анархистскую организацию или отдельные аспекты анархизма. Он опознавал тенденцию реальных примеров воплощения анархических идей на практике задолго до возникновения официального анархического движения и утверждал, что с самых отдаленных времен каменного века дикари должны были видеть, какие происходят плачевные последствия, как только люди позволяют завладеть властью кому-нибудь из своей среды, хотя бы то был самый умный, самый храбрый, самый мудрый из них. Вот почему наши предки уже в самые отдаленные времена старались выработать такие учреждения, которые мешали бы отдельным лицам захватывать власть. Их племена, их роды, а в более поздний период – деревенская община, средневековые цехи, цехи доброго соседства, цехи ремесел и искусств, купцов, охотников и тому подобное. И, наконец, вольные города или народопраства, как их совершенно верно называл Костомаров – с XII по XVI век, все это были учреждения, возникшие среди народа. Они установлены были не предводителями и не вожаками, а самим народом, чтобы противодействовать захвату власти иноземными завоевателями или отдельными членами своего же рода, племени или города. Кропоткин ставил борьбу людей рабочего класса, из которой и возник современный анархизм в один ряд с этими историческими формами народной организации. Он утверждал, что рабочие союзы – результат того же народного духа, который старается защитить себя на этот раз от насилия капиталистов и их пособников, церкви и государства. Как и род, деревенская община или такой же независимый народный образ действий, в удивительно плодотворной деятельности секций города Парижа и других больших городов, равно как и целого ряда маленьких коммун, во время Великой революции в 1793 году. Таким образом, хотя анархизм как политическая теория и выражает борьбу рабочего класса и самоорганизацию против капитализма и современного государства, идеи анархизма непрерывно проявлялись в действии в истории человечества. Например, многие туземные народы Северной Америки и другие практиковали анархизм за тысячи лет до его появления как конкретной политической теории. Также анархические тенденции и организации существовали в каждой крупной революции, городские собрания Новой Англии во время американской революции, парижские секции во время французской революции, рабочие советы и заводские комитеты во время русской революции. И это только несколько примеров, смотрите подробнее в книге Мюррея Букчина «Третья революция». Это предсказуемо? Так как если анархизм, как мы утверждаем, результат сопротивления власти, то любое общество, имеющее власть, будет вызывать сопротивление и породит анархические тенденции. И, конечно, любые общества без власти не могут не породить этих тенденций. Иначе говоря, анархизм выражает борьбу против отчуждения, угнетения и эксплуатации, Обобщение опыта и анализа рабочих людей о том, что не так с нынешней системой выражает надежды и мечты о лучшем будущем. Эта борьба существовала еще до того, как ее назвали анархизмом, но историческое анархическое движение, то есть группа людей, называющих свои идеи анархизмом и стремящихся к анархическому обществу, это плод борьбы рабочего класса против капитализма и государства, против отчуждения, угнетения и эксплуатации, и за свободное общество свободных и равных личностей.